Всем привет, дорогие друзья! С вами Чаёк ТВ. В этом ролике мы поговорим, когда же должна выйти карта Airship. Но в принципе, если ты не знал, а кстати многие не заметили, то что в игре Among Us вышло обновление и вышло, но вообще прям нежданно негаданно. Разработчики нам даже вообще никак не спойлерили то, то, что мы получим обновление. И если ты вспомнишь то, что я постоянно в роликах говорю то, что обновления выходят в предвыходные дни, то есть четверг-пятница. И как раз по времени разработчиков обновление вышло именно в пятницу. Но обновление в игре Among Us никак себя не оправдало. Я тебе напомню то, что прошлое обновление вышло аж 26 ноября. И за столько времени мы получили так мало обновлений в игре. В прошлом ролике я говорил то, что вот дата рождения это какая-то бесполезная штуковина. Но как оказалось, разработчики сделали так, то, что детям младше 13 лет нельзя играть в игру Among Us. Но в плей-маркете указано то, что игра предназначена для детей старше 7 лет. Так что появляется вопрос, где логика? Ну и естественно, разработчики, когда добавили обновление в игре Among Us, добавили просто огромную кучу багов. И у меня здесь для тебя просьба, когда ты будешь играть в Among Us, и встретишь какой-либо баг в игре, то тогда, пожалуйста, скидывай мне в группу во Вконтакте, ссылка на нее в описании. И тогда я завтра сделаю ролик, который будет сборником багов в игре Among Us. Поэтому я надеюсь, что тебе тема эта интересна, и ты мне скинешь баги из игры Among Us. Но когда мы скачали обновление в игре Among Us, не такое уж было большое разочарование эти баги. Ну, они, в принципе, не так уж и сильно мешают играть. Хотя, не, есть все таки багули, которые мешают играть, но в основном нет. Самое главное, что разочаровало всех, в том числе и меня, это то, что нету новой карты Airship. То есть мы увидели, как играть на новой карте еще в декабре, когда новая карта вышла на Nintendo Switch. Это оказался баг, но уже тогда можно было играть на новой карте. И в итоге мы уже в марте... Получаем вот такое мизерное обновление, в котором даже нету новой карты. И да, разработчики в меню карт определили место для карты Airship, но саму карту туда не добавили. И я не понимаю, какая логика вообще в принципе в этом обновлении. Это же обновление в бета-тестировании, то есть если бы на новой карте было хоть дофигища багов, то их можно было бы оправдать, так как это бета-тест. А в итоге мы получили мизерное обновление, в котором просто дофигища багов. Но, в общем, самое главное, когда же должна выйти новая карта Airship. Давай будем судить по нашему опыту. Последнее обновление, которое было 26 ноября, оно тоже выпускалось сначала в бета-тестирование. И это обновление было две недели в бета-тестировании. И спустя две недели разработчики уже глобально выпустили это обновление. Ну и получается то, что с 5 марта мы можем вычесть две недели. Это получается 19 марта. Все эти две недели разработчики будут дорабатывать нынешнее обновление, И еще как минимум две недели люди будут играть на этом обновлении. И получается то, что обновление должно появиться в апреле. И да, ребят, только в апреле мы уже сможем поиграть на новой карте Airship. Обновление наверняка будет в середине апреля, поэтому нам надо про новую карту забыть, чтобы не мучиться. Так как мы знаем то, что у разработчиков еще очень много багов, которые еще очень долго фиксить. Но если ты спросишь, зачем же разработчики сделали вот это маленькое обновление, то я тебе отвечу просто. Игра сейчас очень сильно упала. В неё еще стало играть мало людей. Хайп очень сильно упал, и чтобы его хоть как-то вернуть, разработчики сделали вот это маленькое обновление. И хочу подметить то, что большинство людей даже не знают то, что вышло обновление в игре Among Us, Потому что люди поиграли, увидели то, что обновлений нету, и просто забили на эту игру. В общем, на этом все. Пожалуйста, ставь лайк и подписывайся на канал, так как завтра я сделаю разбор обновления в игре Among Us, и я думаю, то, что тебе будет интересно. Скидывая багуля обновления ко мне в сообщество, я оставлю опять же ссылку в описании, ты сможешь там под любым постом скинуть скрин с багом. Напиши, пожалуйста, в комментарии, интересно ли будет тебе такое видео. Ну а с вами был Чайек ТВ, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.